Страны, где действительно любят россиян. Добрый день, друзья. Сегодня вторник, а это значит на видеофантазии премьера нового интересного видео. Русскому туристу рады во многих странах, но есть места, где любят русских. Таких стран немного, но они есть. Если для сравнения взять американцев, то вряд ли вы найдете страну, где к ним относятся хотя бы с уважением. Представляем вашему вниманию семь стран, где действительно любят русских и Россию. Первое. Сербия. Взаимоотношения России и Сербии имеют давнюю историю, в течение которой они не раз проходили проверку на прочность. Экспансия Османской империи, Первая и Вторая мировые войны, Богославский кризис конца 20 века. Россия всегда приходила на помощь маленькой балканской стране или, по крайней мере, выражала ее всестороннюю поддержку». Опросы общественного мнения, проведенные в Сербии в 2010 году, показали, что сербы значительно лучше относятся к русским, чем к своим европейским соседям. 2 Греция Связь Греции и России всегда была тесной, так как опиралась на схожие духовные и культурные ценности. Также Россия помогла грекам освободиться от османского иго. Русских Греции любят и всегда им рады. Греция в последнее время является одним из приоритетных направлений для отдыха у россиян, чему во многом поспособствовало упрощение визового режима между двумя странами. 3. Индия После распада СССР Россия унаследовала тесные дружественные партнерские отношения с Индией. Теплые отношения индийцев к русским во многом связаны с той всесторонней помощью, которая оказывал Советский Союз. Многие россияне охотно переезжают в эту азиатскую страну, где им очень комфортно живет. Зимой Индия, особенно Гуа, является одним из самых популярных направлений у российских туристов. 4. Куба. Кубинцы не забыли ту финансово-экономическую, военную и политическую поддержку, которую ей оказывал Советский Союз. Даже когда Россия с 1991 года перестала оказывать острову свободы помощь и стала на путь нормализации отношений с США, кубинцы не изменили своего отношения к русским. Российские туристы всегда желанные гости на кубинских курортах. 5. Никарагуа. Эта латиноамериканская страна никогда не забывает о безвозмездной помощи, которую оказывал еще Советский Союз и продолжает оказывать Россия. Никарагуа стала первой страной, признавшей независимость Абхазии и Южной Осетии. Она всегда и во всем поддерживает Россию на международной арене. Подтверждение прочных традиций дружбы двух стран можно увидеть на улицах Манагуа. Россия – Никарагуа. Такая надпись украшает автобусы, курсирующие по столице. Шестая. Венесуэла В 1857 году Российская империя признала независимость Республики Венесуэла. С этого и началась дружба двух стран. Во времена правления Уга Чавеса произошел новый скачок в развитии отношений между нашими странами после чего последовало соглашение об отказе от визовых формальностей между Москвой и Каракасом. В те времена венесуэльцы любили повторять, что наши президенты друзья. 7. Сирия У России давние и прочное отношение с Сирией. Практически с момента основания Сирийской арабской Республики Советский Союз оказывал ей дипломатическую и военную поддержку в противостоянии с Израилем. В 1971 году в Средиземноморском порту Тартус была основана материально-техническая часть ВМФ СССР. В Сирию поставлялись советское огнестрельное оружие, автомобили, танки, самолеты, ракеты. Таким образом, Сирия стала наиболее лояльным Советскому Союзу государством на Ближнем Востоке. У нас для вас есть еще много интересного и полезного. Всего-то надо подписаться на наш канал.